Банде Гурупада дандам, Бхактабинда са манитам, Се Чайтанна прафум банди саходитам, Си инанда нанда Банша калпатурвастхи кипас инду ведача, патитананг пабо не бхавишна ведью, намо нама, мукан каротивача лангпангун Шнавактипаде Деви Шаттаваттойи Намо Нараяна Маскитто Норунче Иванорактамам Девинсара Свадингва Сам Тато Жайо Мудире Шанкитане Кисно Катубудеш Гория Патросшо Бхакти Прамодакша Джаготбара. Дейям Садапари Папаганна Мавишта Духам. Титас Сараням. Биспурий, такими пико в душва дарши, Пурна нраагра сасагра сар мурти, сарадикам и кадам кипан крош. Шри Сиад дей тагада дарсива сади хи хари кишина хари кишина кишина хари хари хари хари Аджануламитабхужанока, бодхату, сангиртаной копиторо, камала, ятакшо, вишам, Хари, Кисна, Хари, Кисна, Кисна, Хари, Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Сура Бааванурупе нсадан нраанам Ганга таранг рамания жота калапам Баги саджушо бадони лакшмиер жасуча вакшаси жасья Hare Рам, Харе Рам, Рам Рам Раджан, Гурум, Як ты ਸവਚса Ка Раਜ Чата பгур Т лонаथ Гаурья Гоштхипати, Шишила Бхакти, сидханта Сарасвати, Госвами Такуру Прабхупат, Парамахамса Джагадхуру сказал, люди думают, что Вриндаван Дас Такур Махашай не может даровать милость, что он безжалостный. Они думают так, потому что Виннанда Стаккур говорит в своей книге, если услышав, все слова Нитянанда Прабу, они не уверовали в него, я пну их, ударю ногой по голове. Получив так много свидетельств, если люди не обрели веру, если они будут продолжать критиковать Нитьянанду, я готов пнуть их по голове. Прабхупад говорит, что большинство людей не осознает, насколько огромная милость Вриндаванда Это милость непостижимая. Они выдвигают свои доводы. «Как может тот, кто угрожает ударить, быть смиренным?» они думают, что смирение — это сладостные слова, льстивые слова. Это в действительности является концепцией настоящего времени. Мы считаем смиренными тех, кто льстит, кто говорит добрые слова, так называемые добрые слова. Прабхупад объясняет, что Вриндаван Дастакур Махашая привел столько свидетельств, столько доказательств для того, чтобы мы поняли, что Гауранга, Махапрабу и Нитьянанда Прабу не зашли в этот мир. Чтобы даровать нам милость, тем же самым занимался Вриндаван Дастакур. Он привел столько доказательств этому. В Векали люди поглощены Майей. Они не хотят поклоняться Верховному Господу, я даже думать strange. о нем. Это поразительно. Они не хотят do. совершать харинама санкитану. Именно поэтому Вриндаван Дастакур хотел пролить на них особую милость, ударив их по голове ногой, Потому что он знал, что благодаря этому грязный ум Дживы изменится. Как из шастры мы знаем, не. Получив, не умастив свою голову пылью слотосных стоп вашнавов, мы не сможем изменить свое сердце. Этому существует много подтверждений в шастрах. В шастрах Без пыли собственных стоп гуру наше сердце не изменится. Именно поэтому Вриндаванда дастакур желает пролить на нас особую милость, но мы воспринимаем ее как нечто противоположное. В то же время Кришна да с с вами говорит. Mm -hmm. Oh, okay. think, than the Когда Кришна Дас Госвами произносит эти слова, этот стих, в котором говорится, что он ниже червей в испражнениях, люди воспринимают это действительно как за смирение. Они считают, что это и есть единственное проявление смирения. Но люди, которые гордятся собственным положением, воспринимают его из-за этих слов таким недостойным, воспринимают его из-за его слов недостойным их внимания. Они думают, почему это мы должны слушать от э, такого падшего человека. Прабхупат объясняет, что несмотря на то, что Кришна Вираж Госвами говорит о себе таким образом, необходимо помнить о том, что Он является вечным спутником Радхарани. Это такое, проявление смирения также является м, проблем, сложным для понимания обычных людей. Но, тем не менее, думать, что Кришнадарский Раджа Госвами выражает смирение, он смиренен, а Риндавандастакур, напротив, с высокомерием говорит подобное, это, это неправильно. В действительности они говорят об одном и том же. Они выражают одно и то же настроение. Когда он говорит, что я пну вас в голову, пну по голове, это говорит о том, что он по-настоящему смиренен, поскольку без подлинного смирения мы не сможем смело говорить абсолютную истину. А это именно то, чем занимается Вриндавн Именно то, что делает, утверждая подобное Вриндавн Дастакур. Поскольку он выражает такое настроение, это служит доказательством того, что он необыкновенно смиренен. У нас есть неправильное представление, у нас полностью неправильный мир. Они не имеют представления кто может говорить проповеди. Профупат те, кто не обрели смирение, не установились в Тринаддапи, не смогут проповедовать абсолютную истину, говорить о ней абсолютным образом. Лишь тот, кто является полным Шаранагатой, может говорить об абсолютной истине. В противном случае человек не сможет этого делать. Тот, кто хочет славы, почета, положения, не сможет говорить абсолютную истину. Как вчера мы говорили, Вриндаван Дасакор Махашая написал читание Бхагавату. Первоначальное название читания Мангала, но затем она была переименована по желанию Нараянима. Она стала известна как Читание Бхагавата. Потому что Лочан Дас Такур уже написал книгу под названием Читание Мангала. Для того, чтобы не путать людей, для того, чтобы... Это было то есть для большего удобства ее переименовали каждый раз в своей вандане я произношу этот стих это шлока написано в «Вриндавандастакур Махашаем». Это первый стих, это самое начало начала э, читания Бхагаваты. Мандалачарана. Адам Ламбита Буджоу. В этом стихе говорится о том, что и Махапрабху, и Нитьянадапрабху принесли в этот мир сангхерт на Они обладают color, одинаковым цветом цвет кожи их so, одинаков. Тем не менее горанга их руки достигают колен. Но в этом стихе, помимо всего, содержится одно глубокое замечание. Ринамдастакур Махашай говорит о том, что несмотря на то, что Махапрабху является Верховной Личностью Бога, он выражает настроение вишая виграхи. ха принимает образ соашрай в играхе в своем золотом то есть, и у нас говорит Несмотря на то что оба они являются Верховной личностью Бога они играют роль преданного, того, кто готов постоянно служить. Как я уже говорил вчера, несмотря на то, что Баладжи Махарадж является Вишай-Виграхой, вишай в нем преобладает настроение Ашрай-Виграхи. <говорит> Несмотря на то, что Балдауджи Махарадж является Виша он <говорит> является Ашрай Виграхалилу, то есть он совершает свой Танец Радса. Питароу означает «питамин означает But отец yet, so И отец любит своих детей. И Man, в этом стихе используется Санкиртанайка Питароу. То есть речь идет о Нитянанде и и они являются родоначальниками Санкиртна Ягии. Они пришли сюда, чтобы установить Санкиртна Ягио. Конечно, Санкиртана Ягия вечно существует в трансцендентном мире. Как говорила вчера, некоторые могут думать, что в, в Саттай-югу Санкиртана не так эффективно. Потому что говорили же мы вчера, что для Сати юги существует определенный процесс совершенствования. Это медитация. Да, это действительно так. В третьей югу это Ягия. Два пара-йога ⁇ это Арчана, поклонение божествам, а Векали ⁇ это Санкьертана. Такое предписание Шастр. Тем не менее, Прабхупата объясняет, не нужно, нужно это понимать правильно. Если век, если в Сати... «югу я буду совершать санкиртна», это не значит, что я не достигну успеха. Да, предписание шастер есть, что главный процесс санкиртна — это медитация. Но это не означает, что если в санкиртна — Человек совершает санктир, но он не достигнет успеха. Это абсолютно неправильно думать так. Векали опасен. Он полон раздоров и противоречий. Так вот, если в этот страшный век намасанкиртна так эффективна, почему она не будет работать в сати-йогу? Это высшее лекарство, это трансцендентная панацея. В векали это. То есть если даже в веккали это лекарство, лекарство Харинама так эффективно, что же говорить о сати-йогу? оно гораздо более способствует продвижению даже чем медитация век в сати йогу люди жили один лак то есть долгое долго время а в Веккаде люди не могут прожить даже 100 лет. В 60, даже в 46 люди умирают. Кану Прия Бабаджи Махараджи прожил долго, был на этой земле долго. Шелабахти Приматпури Гасвами Махарадж, Но не каждый, не каждый живет так долго. Итак, Харинам Сангиттан эффективно как для Сати Юги, так для Трета Юги, так для Топара Юги и, конечно же, для Кали Юги. Харинам Сангиттан в действительности это лучшая из медитаций. Об этом говорит Правхупат. Не нужно уходить в горы, в Гималаи, в пещеры для медитации. Харинам Санкиртна это лучшая медитация. Когда вы рассказываете Харикатху, ваш ум должен быть сосредоточен О, на лотосных стопах Господа. Помимо этого, Санкиртна является лучшей ягией и лучшей Арчаной. Божества может и не быть, но я поклоняюсь Божеству, поклоняюсь Святому Имени в сердце. Итак, Санкиртна это лучшее служение Бхагавану. век Кали, Господу поклоняются при помощи Нама Санкиртана. Об этом мы будем говорить в деталях завтра. Сейчас я приведу свидетельство, доказательство. Век, кстати, югу, Бали Махарадж проводил ягью, и она была остановлена, Then, Then, потревожена. Тогда Шукра начал произносить следующие слова. То есть уже в сати Йогу существовало это знание. Особенность Яги заключается в том, что если вы проводите ее совершенным образом, в действительности не должно быть ни. Единая ошибки в произношении. Все предметы, используемые в яге, должны быть абсолютно чистые. Если вы допустите какую-то оплошность, все результаты яги станут противоположными. Недавно в, яге, в Раджастане проводили огромную ягию, но из-за каких-то недостатков, из-за каких-то оплошностей она не принесла желаемых результатов. Но с, благодаря санкиртной яге можно достичь всех желаемых результатов которым, которые пытаются достичь при помощи яги Что же такое санкиртана это объединенная воспевание святого имени, когда вы я, все мы объединяемся и поем святые имена Господа. Саман киртан, еще, еще второе значение, это совершенное воспевание святого имени. Когда нет осквернения когда чист, абсолютно чист киртан, который я воспеваю. Sankhirtan, Sankhirtan no и такой, такая чистая санкиртана приносит 26. полное удовлетворение и Гауранге, Гуру Варге. Когда Звучит чистая Харикатха, это доставляет удовольствие Гауран Гентиананде. Но когда она радует обычных людей и начинает хлопать, это еще не говорит о том, что она является чистой. То есть Харикатха должна быть направлена на удовлетворение Господа, а не обычных людей. Итак, Санкиртана должна быть направлена на то, чтобы доставить удовольствие Гауран Гентиананде. Если век Кали вы будете совершать уединенный баджан, возникнет много проблем. Я иногда думаю о том, чтобы построить храм, но я знаю, что если я сделаю это, я не смогу рассказывать, я больше не смогу рассказывать Харикатхо. Если вы Ведя уединён образ жизни постоянно, будьте сосредоточены на харикатхе, тогда проблем не будет. Но в то же время с проблем можно столкнуться и объединившись в объединённом обществе. То есть в обществе члены этого общества могут начать чувствовать увлечение друг к другу, возникнет много волнений в голове. И много, по обоим путям можно столкнуться с проблемами. Лишь тот, кто на сто процентов предан лотосным стопам гуры и вайшнавов, их избегут. И самый лучший образ, когда вы постоянно заняты служением, на какое-то время объединяетесь вместе, а затем продолжаете его совершение, осуществление. Но, Тем не менее, в век Кали уединенный баджан невозможен. Но если есть предные, которые... Я сейчас не говорю о чистых предных, о, сида, о махатмах, я говорю о тех предных, с которыми у вас хотя бы Единое настроение, схожее настроение. Рупага с вами пишет, Синду, что когда вы объединяетесь с другими преданными, когда вы собираетесь где-то в одном месте и делитесь своими переживаниями в отношении преданного служения. Это и есть санга, это и есть общение. Но если вы делитесь с какой-то падшей душой, это создаст проблемы. То есть имеется в виду, что необходимо близко общаться с теми, кто обладает схожим с нами настроением что вы, и ваши желания практически едины, то есть вы хотите совершать баджан, и они также хотят. То есть все мы здесь собрались, все мы хотим познать ситханту, хотим совершать баджан. Но если сердце осквернено, если кто-то хочет рассказывать харикатху для того, чтобы получить почет и деньги, это общение с таким человеком, сад-сангой, назвать невозможно. Я знаю, что некоторые дают пожертвования с настроением разбогатеть. Они думают, что если сейчас они пожертвуют, то в будущем они получат в десятки раз больше. Это Махапрабху. Учит нас Санкиртана Яги в кругу преданных, объединившись со всеми преданными. Но имейте в виду, что окружение читаний Махапрабху не были падшими душами. Все они были его личными спутниками, возвышенными преданными. Сарамам Батачария, сам Брехаспати. Об этом мы поговорим вечером. Он выступил против Санкиртана. Пракашананда выступил против. был санкиртану и после того, как Сарабхам Батачарья выразил свое недовольство, Махапрабху уже не совершал санкиртну в его доме. Можете себе представить, что даже Джагай Мадай в конечном счете начали совершать Харинама санкиртану. Насколько милостива она. Но, прежде всего, нам необходимо иметь четкое представление о том, что такое Санкертная Ягья. Сан Пита. Эти слова означают, что и Госпочитание Господь, Господь Нитянанда являются отцами санкертами И совершенно неправильно думать, что Санкертная ягия допустима и работает лишь в Кали-югу. Нет, она эффективна, благоприятна, благодейственна для каждого века, для каждой эпохи. Кришна пришел два пара-юга, но еще до этого Прахат Махарадж проставляет воспивание святого имени. Почему же? Как это объяснить? Потому что святое имя... Эффективно для каждого, для любого времени. Оно вечно существует, вечно трансцендентно и... Далее, Акша. Акша на санскрите означает «глаза». Камалая лотос. Камалая такша. Как лепестки их глаза, подобные лепесткам лотоса, Вишвамбара. Почему Гаурангу называли Вишвамбара? Как мы знаем, его нарекли тем именем. Тем не менее, это его вечное слово. В Шимадбаггаве там повсеместно упоминается это имя. Кришна также является Вишвамбарой. Читание сам. Читание Махапрабху это Кришна. Итак, Вишвамбаров. Ди также указания на обоих и читание Махапрабху и Все они поддерживают этот материальный мир. Именно так переводится это имя, то есть такого значения это имя. Тот, кто поддерживает все миры, а трансцендентные и материальные вишвамбар, Как понять это значение Твоего имени? К примеру, мой отец поддерживает меня, он платит за мои расходы. Это говорит о том, что он заботится обо мне. Он поддерживает мое существование. Как патронаж. То есть, когда... Родитель заботится, к примеру, родитель заботится о своем ребенке. И точно так же Гауранга и Нитианда поддерживают все миры, как пракрита, так и апракрита. Двиджа означает, что тот, кто получает мантру, становится дважды рожденным. Гайтри мандра Двича Самскара разрешена тем, кто находится, в, родился как вашия, кшатрия или браман. При условии, что они будут следовать стандартам. Даже рожденный в брахманической семье мальчик, если он не принимает правила повторения гайтри-мантра, его, его, к нему относятся как к шудре. То есть если он не живет в соответствии с стандартами брахмана, к нему относятся как к шудре. Именно поэтому в шастрах сказано, по рождению каждый является шудрой. Все рождаются шудрами даже те дети которые рождаются в романической семье пока такой человек не получит самскару то есть не получит посвящение он считается шудрой и здесь диджо – это значение тоже очень важным. Диджо, на самом деле, – Как я уже говорил, диджо называется тот, кто получил so, мантры гайтри. And Supreme Lord. You can find in Bhagavan so В Бхагаватам сказано, что Бхагаван распространяет беспричинную милость Бхагаван всем живым существам. К примеру, он принял облик Матхи Аватары, рыбы. И тем самым он пролил милость на подводных жителей. Тем Приняв такой облик, он тем самым показывает, что я с вами, то есть я и к вам расположен. Следующее воплощение Господа было как... Воплощение Черепахи он мог жить и в воде, и на суше. Слышали когда-нибудь о слонах, которые you know, особо разновидность you know, слонов, которые могут жить как в воде, you know, так и на суше? Также Бхагаван принял облик кабана. облик будет полу-льва, полу, -льва, полу Таким образом, мы не можем говорить, что Бхагаван пристрастен, что он расположен только к определенным живым существам, к примеру, к людям. Нет, он благосклонен к всем и каждому. Принимая разные облики, он дает понять всем Живым so. что я с вами, я не объявляю вас своей милостью. И Бхагаван также принял облик преданного. Когда Сарабам спросил, встретившись со слугой Ишвары Пурипада, то есть он пришел к... Махапрабху предложил поклоны Махапрабу. Сказал, я слуга Ишварапури. Прежде чем покинуть тело, мой духовный учитель дал мне наставление служить Тебе. Это был Говинда. Махапрабху задал вопрос с рабами что же мне теперь делать? Ведь он слуга моего гуру, соответственно, я должен поклоняться ему. В шастрах сказано это. Вы должны запомнить этот стих. Каждый подлинный слуга гуру является моим господином. Я должен поклоняться ему так же, как своему духовному учителю. Так что, что же делать, — размышлял Махапрабху, — как я могу? Я должен поклоняться ему, но в то же время мой духовный учитель дал, дал ему наставление служить мне. Как, что же мне делать? Я в глубоком замешательстве. На это Сарбам Батачария сказал. Мы должны прежде всего исполнить is it? наставление духовного учителя. И поскольку он сказал тебе принимать от него служение, ты должен это сделать. Но затем Сарвама Бхатачари задался вопросом, почему Ишаварапурипад принял этого Шудру в себе в слуге. Он задал этот вопрос Махапрабху. В ответ Махапрабху сказал, в Бхагавата-Дхарме, в Атма-Дхарме не существует никаких различий между живыми существами. Я просто должен следовать наставлениям своего духовного учителя. Я не должен размышлять, что вот Рагунада с Госвами родился как... То есть его происхождение было не таким высоким. И так далее. Итак, в действительности деяния чистых преданных гуру вайшнавов нельзя рассматривать с материальной точки зрения. Они выходят за мирские рамки правил, за рамки мирских правил. То же самое произошло, когда Махапрабху отправился so в Мадхуру. Там встретился с Санурия Браманом, и вместе then они танцевали от счастья. А, Саннули браман спросил, мне кажется, что ты как-то связан с Мадвенра Пурипадой? Или с Ишвара говорит, да, я, я ученик Ишвара Пурипада. Мадавендра Пурипада. И Махапрабху, и тот, тот начал предлагать поклоны, поклоны Then, Махапрабху. Но Махапрабху сказал, «Нет, Maha, ты, ты Преседитель Моей Гуру Ларги, so, я не приму от so, тебя so, поклонов этот Санулия Брахман пришел, пришел во Вариндам, чтобы совершать парикраму и встретился с Махапрабху в Мадхуре. Они хотели принять просад вместе. Он приготовил чапати, и Махапрабху попросил у него их. Но Санулия Браман сказал, я ä, принадлежу к очень низкому сословию. Я, мое рождение очень низко, порождение очень ä, низок, поэтому... Если я сейчас угощу тебя этими лепешками, все будут критиковать и меня, и тебя. Но Махапрабху настоял и совершенно не брал во внимание его происхождения. Несмотря на то, что с внешней точки зрения Говинда относится к Шудрам, он является браманом высшего уровня. И точно так же Харидас, курс якобы с мусульманской семьи, но в действительности он превосходит всех браманов. Moitil. Very top class Brahman. Hollow. <coughs> And Guranama Purti wordana very high high class Brahman. Parpasiv. Bhagavan purpose doing this kind of leader. So anyway. <coughs> so Bishwambaru, Dijavaru, Jugodhar Papalu. Very important. One one word. If you can go deep into the ocean. Если вы будете погружаться в глубину этой ситханты, вы будете находить все больше жемчуга. На поверхности не видно, что находится в глубине на глубине океана. Сколько там драгоценности, сколько жемчуга. Итак, как я уже сказал, Вишвам, Парау, Нитянада и Господшитания поддерживают этот мир. Вишва плюс Бхара. The, the load, all the, all the это тот, кто несет, берет ответственность Gournitana, на себя за все миры. Также йога дхарма если вы не считаете нужным поклоняться Нитянанде и Гауранге и считаете более практичным поклонение к Кали, это концепция неправильная, это полное заблуждение. Те, кто хотят поклоняться к Кали, могут делать это, это просто свидетельствует о их... Положение, об их уровне развития, они не могут осознать превосходство Горангиндхянанды. Как я уже говорил, каждому веку присуща своя юга-дхарма. Более того, в каждую югу предписана определенная мантра для повторения. В особенности в эту, в, в эту век в Кали, в Кали-Югу, предписано повторение Харинамы. Они хотят и помогать Господь читания, Господь Нитянанда не только устанавливают юга но поддерживают ее распространение. Нитя Нанда еще в детстве совершал различные и лилы. Они разыгрывали Рамайну. Во Вриндаване он играл с мальчиками-пастушками, а когда пришел в Нандан Ачария Баван, он встретился с Гаурангой Махапрабху. И началась лила, в которой он был младшим братом Господа Читания. Итак, векали это векали йога дхарма это харинама санкхиртана. Если не следовать ей, то невозможно обрести высшее благо. Люди признают лишь тех, кто подобен им. Камса не принимал Кришну. Ему нравилось общение с Шашупалой с Джарасандой. <гиблик> То есть в них он видел своих друзей. Птицы одной из стаи летают вместе. <гиблик> Соответственно, с природой Сат -твой, раджа и раджаитама, таковы Таковые наши пристрастия. То есть, если мы находимся в тамагуне, то мы подобное окружение вокруг себя выстраиваем. Мы ищем подобных себе пьяницы, общаются с пьяницами, То есть люди находят себе друзья, себе подобных. Чистые преданные не преследуют никаких личных интересов. Они совершенно не заинтересованы в славе, почете, деньгах. Видя, как строго порой говорят чистые преданные, люди воспринимают их как тех, кто лишен смирения. Если я буду говорить мягкие сладкие слова, все будут любить меня. Но насколько, каково, каково? Жертвоприношения вайшнавов, зная, что за этим последует, они даруют вам а, истинное лекарство, необходимое вам лекарство. А мы, глупцы, думаем, что им не присуще смирение. Мы думаем, что они высокомерны. Ведь они могли бы рассказывать сладкую ситханту и заслужить ваше расположение, деньги, славу, почет. Да они по одному щелчку могли, получить, могли бы получить протишку всего мира. Мы за ней бежим, они бегут от неё. Как это делал Мадавендра Пурипат? Но все равно она настигла его. Разве хотел Мадавендра Пурипат денег? Но, как мы знаем, у него в конце концов было 10 тысяч коров. Он ни о чем не просил. Но у него появились ученики, огромный храм, 10 тысяч коров. Итак, могущественные вайшнавы запросто могут получить всю практичку, за который, которую мы так жаждем. Но как мы воспринимаем вайшнавов? Мы думаем, что они лишены смирения, что они высокомерные, безжалостны. Итак, Вашнавы не преследуют никаких корыстных интересов. Так же, как это как не стремились, как не было никакой корысти у Нитянанды, Гауранги, это и есть настоящая милость. Но проблема в том, что нет того, кто мог бы принять эту милость. Они без всяких ожиданий. Раздают ее. Махапрабху говорит, в Варанасе я пришел с таким тяжеленным грузом премы, но кому давать, кому распространять? Я понимаю, что лучше я буду людям распространять какую-то простую первоначальную шрадху. Я пришел с таким тяжелым грузом, принес на себе а, прему, но распространять среди кого распространять ее. Это очень глубокая сидханта, которую мало кто может понять из-за влияния майя. То, о чем мы говорим, здесь очень не, не какая-то дешевка, которую можно распространять на базарах. Это очень а, доро, до, дорогое з, знание, которое многого стоит и которому не проявляет интерес каждый. Необходимо помнить об этих, о значении шатха там это и... Если вы видите объявление, абсолютно бесплатная парикрама, не нужно принимать никаких, никаких пожертвований. Не, не нужно просто иметь в виду бесплатно, проведем парикраму. На самом деле, надо быть осторожным в отношении таких организаций, потому что откуда-то же они получают эти деньги на проведение Они получают какие-то огромные пожертвования и, якобы занимаясь благотворительностью, тратят на организацию, к примеру, парикрам, небольшой процент. Итак, таким образом завуалированный эгоизм, якобы он отсутствует полностью, еще более опасен, чем открытая чем корысть. То есть в наше время отсутствие, якобы отсутствие корысти, говорит о том, что там скрыта двойная корысть. Итак, Вашнавы совершенно не заинтересованы, не, нет у них никаких, ни в какой выгоде. Они ничего не хотят для себя. Есть огромные миссии, которые открывают больницы, Занимается различного рода благотворительностью, но вы не представляете, сколько пожертвований, пожертвований, каких, какие суммы они получают. И таким образом они тратят небольшой процент на открытие больниц, а все остальные деньги оставляют себе. Итак, Вайшнавы избегают как эгоизма, так и его отсутствие, имеется в виду, что вот эти два случая, которые были описаны Вышим. Шат, то есть вайшнавы не заинтересованы ни в одном из вида, видов парадха, кроме как парадха парата. Это благо для вашей души. Все, что они хотят, позаботиться о вашей душе, о том, чтобы принести подлинное благо вашей душе. Если говорит Прабхупад, я хочу принести вам благо, я произведу операцию на вашем сердце. И из излечу вас тем самым, я вылечу, вырежу все пораженные органы, вырежу, то есть имеется в виду, что. Проведу операцию тем самым излечу вас. А пара, Парартхапарата. Это бескорыстное желание помочь, know, которым обладает Вашнава. Я знаю, что в ответ вы меня готовы зарезать, но я продолжаю вас любить. Я действительно хочу помочь вам, я хочу. Высвободите вас от э, этой ужасной ситуации, в которой вы оказались. Горы Вашнавы плачут, плачут, видя, как вы страдаете. В шастрах, даже в Бхагава там сказано, как Риши и Муни Те, кто находится на райских планетах, они плачут, они видят, как страдают здесь люди. Они думают, что ради... Таких каких-то дешевых интересов, ради каких-то дешевых выгод они готовы пожертвовать сокровенным. К примеру, Читракета Раджа. Он страдал от того, что у него не было детей. К нему пришел Нарадамуни и Ангира Риша. Как твои дела? Царь расплакался, у меня нет детей. А те ответили, но тебе по судьбе не положены дети. Нет, но не, я хочу, мне нужен нужен ребенок. Семь жизней. На протяжении семи жизней у тебя не должно быть детей. Нечто подобное было в истории с Атмадевой, которая описана в Бхагаватам. Знаете, знаете случай с Гокарной? Гоккарнаджи-Махарадж. Прежде чем слушать то, что я говорю, необходимо какой-то запас знания для того, чтобы понимать. Итак, Гоккарнаджи-Махарадж. История Гоккарнаджи-Махарадж. Атма-дев хотел сына, но риши, который пришел к нему, сказал, что «тебе по судьбе не положено на протяжении семи жизней иметь ребенка». «Нет, мне нужен ребенок, иначе я сейчас же покончу жизнь самоубийством». Тот Риша смилостился и дал ему какой-то фрукт. Сказал, дай его своей жене, она съест и забеременеет. Но по судьбе ему было не положено детей. Он в конце концов отдал этот фрукт корове. Корова родила Гукарнаджи Мухараджа. А, то есть, вообще -то, а как своего сына, он на воспитание взял сына своей сестры, который впоследствии принес ему много страданий. Итак, Читракета Махарадж. История с Читракетом Махараджем. Там был уже не фрукт, а параманья, то есть сладкий рис. Десерт. И действительно, его, то есть этот десерт был он отдал его своей первой жене, их было несколько родился ребенок, но впоследствии, из-за того, что царь стал проявлять больше внимания первой жене, из-за того, что у, него, у нее родился ребенок, остальные царицы из зависти решили убить, убить сына, отравить... Узнав о том, что его тело сын оставил тело царь был поражен он он он так сокрушался что на его страдания вновь пришли нардариши и Пришел на Радариши и boy, hey, призвал He, душу сына, чтобы тот ожил. Зачем ты сейчас ушел? У, у тебя, у твоего отца, целое королевство. Живи наслаждайся. Зачем ты ушел? А тот ответил, кто отец, кто мать? Да вот же твой отец и мать, они же плачут. Вернись. Наслаждаясь жизнью в их семье. А тот сказал, кто отец, кто мать? Я уже раздал тот по долгам, и сейчас я отправляюсь в другое место. Увидев это, царь прекратил печалиться. Он осознал. То есть, это под... служит подтверждением моим вышесказанным словам о том, что жители высших планет сопереживают нам, людям, которые погружены в страдания. Они приходят сюда, чтобы помочь. Конечно, не каждому, определенным личностям. Итак, это очень важно понимать, что мы рождаемся в соответствии со своими самскарами, тем не менее. Я, конечно, сейчас говорил о Риши и Муни, которые стремятся помочь нам, но в большинстве своем я хочу сказать о Вайшнавах что вы всегда готовы, всегда хотят прийти нам на помощь. Совершенно бескорыстно. А, а к примеру, посмотрите на Шанкар-бхагавана. Он постоянно а, ищет способы а, помочь нам. В Бхагаватам содержится много свидетельств этому. Да, порой Шанкар-бхагаван обманывает. Но он обманывает лишь тех, кто сам по природе обманщик. <реклама> Люди не заинтересованы в абсолютном благе. Они хотят каких-то временных выгод, хотят собственность, хотят положение в обществе, хотят уважение, почет. Они настолько слепы, что даже вновь и вновь, слушая, что жизнь временна, что она может оборваться в любой момент, они не прислушиваются к этим словам, то есть, они слушают, в обществе преданных, казалось бы, и слушают, но потом уходят в какое-то другое место, и там ведут себя в, со в соответствии с нормами того места, то есть как это было в случае с Мукундой. Но Махапрабху не простил Мукунду. То есть проблема ваших душ в том, что они хоть и получают благо, абсолютное благо, они не готовы его принять. По беспричинной милости Гоуранги Нитянанды, Посмотрите, Нитянанди не, не даже разбили лоб. Кровь хлынула из его лба. Но он не ожесточился, он продолжил раздавать свою милость. Итак, конечные слова, заключительные слова в этой шлоке Ванде, то есть Придавандастакур поклоняется Господу Читании и Господе Интьянанде. Самое последнее слово нужно широко широко объяснить, подробно объяснить, поскольку оно объясняет всю книгу, то есть всю читание Бхагавата. В них содержатся значение все читания Бхагавата. Итак, они говорят о том, что Госпочтание Господне Тинанда пришли в этот материальный мир из-за беспричинной милости. И то, как они распространяли эту свою беспричинную милость, объясняет вся читания Бхагавата. Объясняется на протяжении всей читания Бхагавата. Следующая шлока также очень важна. Завтра мы поговорим о ней. Я не могу перескакивать, потому что мы не сможем углубиться в таком случае. Поэтому запаситесь терпением. Корона, милость не сравнится с милостью отца, матери, учителя, какого бы то ни было духовного лидера, даже с, Мадава, с милостью Мадвачарье, Нимбаркачарии, она уникальна, нет ей подобных. Она доступна лишь век Калия. А вечером наша вечерняя тема — несравненная милость. Гуру и Вашнавам присущее качество, которое называется «каруна». Гля, глядя на нас, они испытывают боль. Глядя на наши страдания, они страдают сами. Они сострадательны. <соторгут> я помогу. Я помогу вам, стремятся они э, избавить джив от э, их мучения. Итак, корона очень важна для нас. Если Господь и Гуру и Вашнамы позволят мне, я продолжу говорить. Завтра. They don't like to do Hey, some marking you can yes. do not today.